What's yes. yes. Mm-hmm. Я только что принял сигнал Янковский. Он в этом... Ты даже не знаешь с ним. Субтитры Ядерная хема не работает. Твоя задача найти и перезагрузить центральный сервер. Тогда я смогу войти в систему и выяснить, что происходит. Что ты Дороги, ведущие в центр. В район бедствия допускаются только спасатели. Точных сведений о происшедшем до сих пор нет. Но официальные лица не исключают версию теракта. Диего Родригес в прямом эфире с места событий. Спасибо, Фил. Нам стало известно, что около 17.00 в здании штаб-квартиры корпорации Arma Hand Technology ведущего подрядчика Минобороны прозвучали выстрелы. Что было дальше, до сих пор неизвестно. Однако возле здания были заметны выстрелы. Не стреляйте. Я Нортон Мейпс, я инженер. штатский, Дай ему передачи. Алло? Ребята, вы кто? Свои. У тебя все в uh -huh. знаете, тут такое творилось. Ты инженер, так? Можешь устроить мне доступ в местную сеть? Я вам что, Сисагнул? Одну... Вот что я. Отключил систему охраны, тогда я посмотрю, что можно сделать. Если будет сеть, я смогу отключить ее дистанционно. Не сможешь. Она в отдельной сети. нужна моя помощь. Ответьте! Охрана действительно в отдельной сети. Картинку с камеры я вижу, а войти в сеть не могу. Ты приближаешься к месту последнего контакта с Дельтой. Возьми его под контроль и жди Джим. Ее, правда, она источник. Я только что засек сигнал Фетала. Он где-то впереди. Будь осторожен. Меня создали из неё, и она меня родила. Нас разделили, но мы едины. будто младенец будто... нечто ужасное. Логично. А поподробнее? Я не вижу следов от пуль. Ни одной гильзы на полу. Ребята даже выстрелить не успели. Отчего они погибли? Не знаю. Постарайтесь узнать. Ладно, пошли. потом где-то близко. Береги себя.